Он обо мне вспомнил в обед, отправил сердечко. Да, это несложно сделать, но если мужчин научить, то это так мило и так прекрасно, знаете, женщины потом это видят. Мужчине ничего несложно это сделать, а женщина видит и потом только об этом и думает, ну надо же, он меня любит. Это же знаете, как возбудить одну точку, которая потом расчухивается, когда комару кусил. Точно так же и женщине. Там а, утром идете на работу, вы мужчина, отправьте своей женщине, ты такая прекрасная, ты потрясающая. Я только о тебе думаю. Конец, она до вечера так нагреется, она будет все время думать, о, вот это он так меня любит, надо же заботиться, и такой он хороший, надо же так правильно, а я вот так к нему отношусь. Только это, знаете, только это. А как начинается там? Ты не такая, у тебя не так, и лучше бы не так. Ну, конечно, если... Чморить человека годами, то потом какие чувства могут быть? У меня там постель не получится.